Меня зовут Ирина Бухарева, я эксперт-графолог. Вам нужен человек с вербальными способностями. Конечно, существует множество тестов, вы можете долго тестировать сотрудника, но как быть, если он находится удаленно от вас? Вам поможет почерк. И чтобы определить именно вербальные способности у человека, именно наш вербальный интеллект, почерк должен быть в этом случае слитным. У нас будет крупный размер, как достаточно хорошая, крупная, зрелая, самооценная. Это будет быстрая скорость. Чтобы говорить хорошо, нужно говорить быстро, соответственно, и соображать тоже быстро. Поэтому скорость движения, она должна у нас быть. Конечно же, сильный ножик, как сильная энергия, как желание воплощать, как желание рассказывать. И маленькие расстояния между словами. То есть, когда человек много говорит, то, соответственно, и скорость у него быстрее, и, соответственно, это расстояние будет сокращаться. Несложные признаки, которые вам помогут определить наличие вербального интеллекта вашего сотрудника. До новых встреч!